Ребят, привет, я Хакер. Сейчас я пойду на работу. То есть не на работу, а пойду после прогуляюсь. Привет. Ты кто? Я хакер. Я зум. Ну, здорово. Давай дружить? Давай. Куда пойдем? Не знаю даже. Пошли ко мне домой. У меня для тебя есть много изобретений. Ну, пошли. Подожди. У меня есть прикольная штука. Что за штука у тебя, зум? Сейчас увидишь. Она может переместить быстро к тебе домой десяти 10 сантиметров, ну так быстрее будет мне скоро домой надо а ну, он, давай, перемещай вот эта штука ну что ж, давай кинем? давай это что, твой дом? сошпись, какой он классный С а зачем тебе знак США? и пацан какой-то сверху ну не знаю, для красоты, наверное ну, тебя же могут арестовать. Да не арестуют же. Я, Ты думаешь, я у, у Трампа его украл? Нет, конечно. Кстати, ты знаешь, что там? Давай давай следующий, следующий, на следующий день уберем эту свалку. Даже не знаю, ну давай. Сейчас дрон запущу. Я взял дрон. Летим, летим, летим. А вот и мы. Кус ваку они здесь устроили. Ладно, пошли ко мне в дом. Друг, ты чего? Шутка, ха-ха-ха. Просто пошли захотелось. Пошли быстрей. Я думаю, скоро чай с кофе. Я специально делал. Ты куда? Подожди меня. Зачем ты меня сюда вывел? Сейчас увидишь. У меня снова изобретение. Мы можем порыбачить. Вот пульт. Смотри. Вот, пожалуйста. Ну и что такое? Пошли и увидишь. А на сегодня все. Поражение смотрите завтра. Я выбью еще завтра. Кстати, Илья ушел. Значит, хорошо. У нас не видел, как мы разговаривали. Ладно, пока. Пока. И вам тоже, ребята, всем пока.